Друзья, с вами Владимир Шемид, ваш travel advisor И в этом видео я хочу с вами поговорить на тему отдыха Что сейчас актуально, куда ехать и где я сейчас нахожусь Друзья, я сейчас нахожусь в Египте В курорте, который очень непопулярный и относительно мало известный туристам. И, собственно говоря, я провел уже целый день на этом курорте, и мне это нравится. Хотя в этом курорте есть свои плюсы и минусы. Много нестандартного, много такого, что туристы не знают, либо, может, что-то не понравится сразу приношу извинения. Возможно, меня плохо слышно, потому что сейчас ветерок, и я стараюсь максимально так направлять камеру, чтобы ветер вам не мешал. Но давайте же мы все-таки поговорим. Почему Египет? И почему именно сейчас? 8 июня 2021 года. Друзья, а потому что это выгодно. Очень выгодно. Смотрите. Значит... Многие боятся, многие думают, что в Египте сейчас жарко. Да, действительно, сейчас хорошая, комфортная температура в Египте. Да, можно сгореть очень быстро. Но, если правильно отдыхать, то, конечно же, ничего такое не произойдет. Что хочу сказать. Я буквально недавно вернулся из Турции и, в принципе, в Турции хорошо, конечно, было в мае. Но в июне уже гораздо стало жарче. И в Египте, в принципе, температура не низкая. Хотя, вот, когда я утром приземлился в Марсаламе, температура воздуха была в... 9 часов утра 28 градусов согласитесь что можно сказать это даже не очень высокая температура да и днем я бы не сказал бы что тут плюс 40 как многие там думают что тут просто пекло да конечно если смотреть на всякую фигню в интернете то вы действительно найдете такую информацию но что я хочу сказать я сегодня целый день провел на пляже я очень много плавал друзья ну естественно я видел много чего интересного то зачем я приехал я уже наполовину увидел да, наполовину потому что еще в египте есть марсалами очень интересный обитатель Красного моря, Дюконь Зачем я сюда и приехал Чтобы посмотреть на этого Морского обитателя и показать Его вам Сегодня я уже повстречал черепаху Большую, просто Огроменную черепаху Друзья, она весит килограмм 200 Я был просто в шоке Когда я ее увидел Но потом, когда я плавал Я увидел еще одну черепаху Конечно, она была поменьше Вот это то, что я хотел увидеть, и я это увидел уже в первый день. Да, для этого нужно выбрать правильный отель, чтобы, ну, можно сказать, почти каждый день наблюдать этих морских обитателей. Я так и сделал. Что за отель, я вам расскажу и покажу в другом своем видео. В принципе, я подготовил для вас очень много тем. Мы разберем этот курорт... Вот А до Я. Когда выгодно, как выгодно, с кем выгодно и почему это выгодно. В общем, друзья, смотрите, я прилетел сюда не один, а с небольшой компанией. Компания это моя супруга Марина и наша знакомая Маша. Давайте мы сейчас подойдем и зададим пару вопросов этим прекрасным девушкам эти прекрасные девушки а ну-ка расскажите вот вы прилетели в египет сегодня у нас 8 июня 2021 года и многие туристы думают, что тут плюс 40 и просто жопа а не климат и тому подобное говорят что в турции лучше и комфортнее отдыхать что вы на эту тему скажете Я могу не говорить. Я могу, а, точно кон факт, Потому что неделю назад вернулась Валанья и есть чем сравнить вживую, и в Валанье мне было жарче, чем здесь вот, я этой закрываю скорее, в 6 вечера, а в Валанье в это время я еще смогла купаться спокойно. На... Маша, что ты скажешь? То есть, как по вот днем, допустим? Хорошо, терпимо, но жары нет, такой, как передают. Что-то, да, прям ужас. Комфортно. Что нравится, что не нравится, с первого взгляда. А вот, допустим, отель? Ну, египетский сервис, египетское питание – это немножечко другая история. Правильно. Есть, смотря, что хочется получить от отдыха, смотря, какой выбирать отель. Если, конечно, сравнивать с турецкой едой, то, допустим, мне по еде, именно по еде, отель в Турции, в ну, Будет лучше, опять-таки в зависимости бюджета. Но ну, это логично. Но с другой стороны, 17 тысяч 800 гривен за неделю два взрослых, что мы получим за эти деньги в Турции? Я думаю примерно то же самое. Пятерку? Ну пятерку можно в Алании, допустим, взять пятерку вот, да, у нас улетели э, в отель сент uh, гарден но на сервис и на отель как бы не особо, они, не, ну, немножечко печальные, можно так no. сказать, туристы, это мягко говоря, то есть, ну, не пять, она не пять просто всему mm -hmm. то есть, я так думаю, примерно будет один. Номера отлично все, да. посмотрим, какой там будет ужин. А так все остальное египетское, египетские напитки, египетский сервис, все, все, все как везде. Ну а какая же температура воздуха? Воздуха 35, и они не ощущаются. на 35. А если они было бы 45? Ну я думаю, ощущались бы на 37. Ну а где комфортнее, в Турции или в Египте? Ну я же говорю, я же сказала, что в Египте. Даже при 45? Ну, я думаю, наверное, да. Еще пока не попала в 45. Как я могу говорить, потому что я еще не была в 45. 45. Видели зверя? Ох ты! Господи, ты меня напугал. А он валялся, кто-то его. Это, это отшельник. Да, я знаю. Вообще красавчик, да? Да. Надо выпустить его. Он просто валялся на, берег, на берегу, и я его... Думаю, возьму, покажу вам, потом veins. выпустим. Валялся. <свеч> <свеч> да сейчас посажу. Окей, черепаху видели? Да. Маша, ты видел. В этом отеле, где мы отдыхаем, есть и дельфинчики. Только они встречаются не так часто, и для этого нужно вставать очень рано, чтобы поплавать с дельфинчиками. И, собственно говоря, этот отель, куда мы приехали, это очень особенный отель, друзья. Я много информации расскажу по этому отелю. Сам отель, в принципе, он такой, можно сказать, ночь, да? Но.. Главная особенность этого отеля именно расположение и его окружение, друзья. Поэтому вот вступительное видео, друзья, где я сейчас нахожусь и что я вам буду показывать. Еще раз говорю, что мы с вами разберем этот курорт от А до Я. Мы разберем самые подробные детали, моменты, что вам нужно знать и как тут классно, выгодно отдыхать в Марсаламе. И почему сюда стоит ехать, либо не стоит ехать, потому что не каждому туристу нужно ехать в Марсалам а только тем кому он подойдет а подойдет он не всем друзья вот мы и с вами разберемся естественно я вам в этом помогу будет много видео по этому направлению и если у вас есть вопросы если вы хотите узнать на них ответы а чтобы я вам может быть это все показал и снял на видео вы обязательно пишите их в комментариях под этим видео в общем, друзья, я показал, где я нахожусь, показал, что мы видели, показал, как сейчас выглядит тут обстановка. На этом я заканчиваю это видео. Подписывайтесь обязательно на канал. До новых встреч. Пока-пока.